Вы часто спрашиваете, как убрать лишний вес, как избавиться от боли в спине, как восстановить осанку и вернуть гибкость. Представляю вашему вниманию курс из четырех уроков «Здоровая спина – ключ к стройности». Продолжительность каждого урока – 20 минут. На тренировках будут даны понятные, простые, но очень эффективные упражнения и лайфхаки для спины и осанки, которые можно применять в повседневной жизни. Курс полезен людям, которые хотят улучшить свою осанку и поддержать здоровье спины, убрать лишний вес и снять нагрузку с суставов. Ищут возможность укрепить мышцы спины, улучшить гибкость позвоночника и научиться расслаблять спину. Как получить доступ к курсу? Становитесь спонсором канала и получайте возможность пользоваться видеоуроками. Кнопка спонсорства находится на главной странице канала или под любым видео. Нажимайте на кнопку спонсорства, и по ней видна вся информация. Я желаю вам здоровья, а еще настроиться на все самое лучшее. Настроиться на то, что вы исправите свою осанку и избавитесь от проблем со спиной. И я вам в этом помогу.